Дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И тема сегодняшней нашей программы – обесценивание. Сегодня мы говорим про это. Напоминаю, что вы можете задать все свои любимые вопросы мне, лично написав в Центр Красноярск, в группе Фейсбуке или ВКонтакте. Пишите, задавайте свои вопросы и получайте свои ответы. Ну а все, кто не успевает к своим любимым экранам телевизора – или не находится за пределами города Красноярска, может посмотреть нашу программу на сервисе Пирс ТВ на своем любимом смартфоне. Ну что же, приступаем. Обесценивать, что это такое, зачем оно нужно, почему люди им пользуются, откуда оно берется и что с этим делать. Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы. Но прежде всего поймем небольшой корень пользы в обесценивании. Когда ребенок что-то делает, в смысле действия, да, и получать какой-то результат. Мама или папа, ну неважно, человек его воспитывающий, как-то к этому относится. Он относится к способу действия, способ, и относится к результату. И на первых этапах жизни ребенку это действительно помогает, потому что родитель ставит ему, некую завышенную планку, что, ну, тут имеется некая дельта, позволяет ему расти. Человек не останавливается на достигнутом, а постоянно развивается. Он развивается как в способе, так и в качестве результата. Но со временем родитель начинает эту планку завышать. И дель-то уже становится много очень большая разница. Ребенок с ней может не справляться и начать, ну, как сказать, бездействовать. Ну как не попасть, как не ошибиться? Можно ничего не делать. И тогда ты ничего не ошибишься. Тогда критиковать не за что, да, относиться к ней не, не, не к чему. И ребенок предстоит это делать. Мало того, очень часто родитель сравнивает ребенка не с самим собой. А сравнивает его с каким-то другим ребенком, который говорит, вот смотри, какой, э, ну там, Саша или там, Маша, какой молодец, а ты вот, ты так вот не можешь, то есть у него вот, человек получится, а ты вот такой недочеловек получается. И человек начинает привыкать к тому, что он такой, э, как сказать, недолугий, да, такой, не умеющий ничего. Но со временем э, это начинает ему... Нравится, ну как знаешь, он не осознает, конечно, этого, специально никто этого не делает, но это очень хорошо его оправдывает, когда жизненные результаты его не столь высоки, как бы он хотел получить от жизни, то он говорит, ну да, вот у него то-то, а вот у меня я вот это, не такой уверенный в себе, так, не такой умный, да, не такой решительный, и это вот обесценивание своих ресурсов фактически оправдывает человека, перед другим как бы обществом, или перед самим собой, прежде всего, да, к тому, что он что-то в жизни не достиг. Такая ну, игра хитрая, которая позволяет человеку не нести перед, ну, ответственности ни перед собой, ни перед окружающими. Что же с этим можно сделать? Если вы уже подросли, то попробуйте с самим собой договориться, а насколько вы реально цените то, что вы достигли. Можете ли вы написать, ну, допустим, 5 лет, какие ваши результаты? Что вы можете оценить? И попробуйте сравнить их не с результатами ваших, вашего окружения или ваших знакомых, а со своими личными. За 5 лет ваша жизнь изменилась или нет? Что в ней произошло? И, и, и то, что произошло, оно как-то связано с вашим действием или бездействием? Есть ли какие-то... Ну, Точки, где вы, ну, так сказать, спасовали перед жизненными обстоятельствами, которые возникли в вашей жизни. Попробуйте честно себе это рассказать. Конечно же, просто так у вас это не получится. На что вы наткнетесь? Потому что ваша самооценка, которую раньше выполнял родитель, она что вам скажет? Я тобой недоволен. Так вот, выход из этой ситуации находится как раз вот в этом месте. Чтобы вы, когда сами выполняете роль собственной самооценки, отнеслись к себе как к результату, который можно принять и развивать дальше. Ну, Сейчас попробую объяснить это вот наглядно. Если у вас есть карандаш, вы можете манипулировать, вы можете его уронить, можете его кинуть. Но для того, чтобы им манипулировать, вам очень важно иметь с ним контакт. Если у вас контакта с этим нету, то и управлять или, ну, в смысле манипулировать, вы этим предметом не можете. Точно так, такой же принцип можно перенести во ваш внутренний мир, в ваши отношения. Если вы сами себя не принимаете, если вы фактически отрицаете то, что вы достигаете, то Ваш внутренний мир никогда не позволит вам развиваться. Он будет говорить, нет, ты не дологи, ты никакой, это позволит вам очень хорошо. Ну и обесценивание всех, всех достижений, ценностей в жизни, да, отношений с окружающими, благ, которые вы можете получить, используя ну, свои ресурсы. Говорит: Ну да, это очень хотелось, но ну, я и без этого обойдусь. Как был велик, ну... Мультик про попугая, там есть кот, таите, таите, нас здесь неплохо кормят. Вот фактически вы также себе можете вести. Вот что такое а, обесценивание, которое позволяет нам с одной стороны, если на достаточно э, ну, приемлемой форме, оно нас развивает, а если она ну, безмерной форме, оно нас разрушает. И также можно сказать про если вы сравниваете себя с другими, что это ну, такая большая глупость. Можно сравнивать э, с другими свои цели, свои способы, но не себя. Себя вы можете сравнивать только с собой. Вот тогда у вас все в жизни начнет получаться. Ну что, а теперь мы перейдем э, к вопросам. И первый вопрос. Муж часто говорит: ребенку, ты тупой. Я объясняю, что это неправильно, но он продолжает. Что делать? А ответим мы на этот вопрос после минутки рекламы. Приветствую тех телезрителей, которые присоединился к нашей программе. Сегодня мы обсуждаем обесценивание. задавайте свои вопросы, получайте на них ответы. Контакты. ВКонтакте, Facebook, группа Центр Красноярска. Но мы это навещаем на вопрос. А когда муж говорит как раз, что мы разбирали ребенку, что он тупой. А мама говорит, что так делать нельзя. Что делать? А муж продолжает же делать. А как вот вы ему, попробуйте мужу объяснить, а вообще муж ваш вас слышит, нет, он каким-то образом к вам относится? Если Елена муж ну, не слышит вас, то никак вы ему не донесете, да, вот ну, как с короткой по голове можно донести. Ну хотя это будет э, наказуемо за, причине, за причинение ну, здоровью вреда. А вот э, как, если он слышит вас, ему объяснить? Попробуйте к нему отнестись так же, скажи, дорогой, а если я начну сравнивать тебя с другими мужчинами, которые есть ну, как бы вокруг меня в этой жизни, да? как, как ты к этому будешь относиться? Я думаю, что он будет явно недоволен э, данным процессом, ну, конечно возмутиться, говорит, скажи, а как мне тогда рассказать, чтобы ты развивался, что я должен сказать, что Вася лучше копает картошку, да? Петя лучше убирает там, ну, там в гараже, лучше убирается там на балконе, да, держит там, дом в порядок. Егор лучше делает ремонт в квартире. Ну и про секс мы пока не пропустим. Да, ситуация. Как мы это вот сделаете? Как вы донесете до, до, до него? Я думаю, что он в этом месте растеряется. Попробуйте тогда к этому отнестись. Скажи, дорогой мой любимый муж, а как я могу тебе сказать, чтобы ты мог быть лучше? Могу ли я сравнивать тебя с тобой? Я думаю, что вы получите положительный результат, но вообще если не получите, то надо даже разговаривать, дорогой, а что-то меня не слышишь. Попробуйте ему рассказать историю, что человек, если хочет развиваться, то он, его же навык должен расти. Да? То есть Вот в этом месте должно что-то при, прирасти в его действиях, или вот в этом, то есть качество результата должно измениться. Тогда вы про это говорите. Бессмысленно говорить ребенку, что он балбес. Потому что у ребенка возникает ощущение, что он то ли уши должен отрезать, то ли хвост пришить. Но что он какой-то не такой, не устраивает родителей, и родители его не принимает, Он фактически отвержен да, от от, от семьи, да, от любви. Он какой-то не такой. А на самом деле надо не уши отрезать или хвост пришивать, да, а менять способ действия. Получать иной результат. И тогда относиться нужно не к ребенку, а к его способу действия и к его результату. Возможно, вас, ваш любимый муж услышит, надеюсь, ну на это. Ну, А у нас есть еще один вопрос. Оксана спрашивает. Ребенку нравятся танцы, а муж постоянно говорит. Хватит балета, я запишу тебя в секцию бокса. Как правильно поступить? Ну... Смотрите, как правильно сказать-то. А посмотрите внимательно русские народные танцы. Если человек, вы хоть немного понимаете боевых искусствах, то вы очень сильно удивитесь, что там очень много элементов, связанных с боевыми искусствами. Причем такой коллективный бой получается. Можно не то, что там ударить, можно бошку снести. Поэтому ну, танцы в любом случае позволяют иметь пластичность. Ну, пока за танцы говорю, да, за, за плюсы позволяет вашему ребенку иметь пластичное тело, что однозначно сказывается на пластичности его мышления, потому что это две вещи взаимосвязанные. Если вы хотите все-таки прокачать своего ребенка, я думаю, что ну в смысле в его мышление развивать, я думаю, что танцы можно оставить. Мало того, что координация в танцах ничуть не меньше, чем координация в боксе, и позволяет прориентироваться в пространство ну, очень хорошо, это будет для бокса полезно. Но если, правда, ну так понимают, <смех> ребенок-мальчик, да, девочку там, конечно, можно в бокс создать. наверное, папа возмущается, что он как бы танцы для девочек. Хотя есть танго, да, есть вальс, где очень было бы хорошо иметь партнера, а не партнершу. Ну, в смысле, со стороны девочки. И надо папе вот это тоже понимать. Ну, бокс, я думаю, тоже важен. Но если вот папа начинает ожидать от сына от сына, да, что он э, станет великим боксером, или принес, начнет принести ему медали, которые папа будет гордиться. Надо понять, Оксана, а не, явля, не воплощает ли па, ваш папа, ну в смысле не ваш папа, папа, вашего ребенка, ваш муж, э, в ребенке свою мечту. Э, не, э, не ломает ли он в этом месте ребенка. Важно на самом деле об, опереться не, то, что, ну, не только мои логические выводы, да, там основания какие-то, а на самого ребенка. Ведь в этом мире жить ребенку, а не папе, ну и не вам. В этом ну, важно понять, что он-то реально хочет. Я думаю, что, ну, ну есть подозрение, что это все-таки будет младший э, школьный возраст, что ему, конечно же, нравится общение, э, ну, там, где он находится, это в танцах. Да? Ну нравится, пока танцует, подрастет, возможно, сам пойдет в бокс. Конечно же, говорит, вот будет поздно боксом заниматься. Так, возможно, он не намерен быть олимпийским чемпионом по боксу. Возможно, что он будет э, мировым танцором. Почему это плохо? Ну, какие основания у папы надо смотреть? Ну, еще раз, я обосновал, что есть основания, которые позволяют... Остаться в танцах, это будет полезно для вашего ребенка. Ну есть с основания, что на бокс хотите, конечно же, ну, желательно проверить да, самого себя, и, имею в виду ребенка. Но выбирать прежде всего нужно ребенку. И это должно для вас быть стать ну, главной точкой для принятия решения. Сам ребенок. Ну и попробуйте не, ну, не, не вдавливать в ребенка свое решение. И не сами, не, ну, не вы, и мужу это не позволяйте сделать. Вот такое действие. Есть вопрос у нас еще от Яны. Меня она спрашивает. Муж часто напоминает мне, что он пашет как конь. А я дома сижу. И поэтому права слов не имею. Право слова не имею. Что в наших отношениях надо поменять? Яна, ну мужа в ваших отношениях надо поменять. Что значит, что он пашет как конь? Так он и, в принципе, так, если посмотреть мужские и женские отношения, для этого и создан. Женщина ведь та, которая не совершает подвига, которая на этот подвиг вдохновляет. А как раз мужчина этот подвиг и совершает. То есть вы выполня, мужчина выполняет какие-то действия, получает какой-то результат, а женщина его за это вознаграждает а, своим эмоциональным состоянием. Своим. Она говорит, заливает его счастьем и удовлетворением. И ради этого мужик все и делает, да, чтобы получить определенные эмоциональные состояния, которые он получает как раньше он получал это от мамы, ну, потому что мужики, женщины рожают, да, они этим делят состоянием не мы. Ну, в смысле, не мы, мужики. И мы вынуждены, ну не полностью от них зависеть, да, но вынуждены все-таки от них это брать. И тогда муж, правда, ну, мужчина, пашет, как конь. И женщина в этом месте хочет оставаться, правда, настоящей женщины, да, должна все-таки вдохновлять мужчину своего, да, они а а брать в руки лопату там или кувалду и, и пытаться сохранить ну, какой-то семейный бюджет. Поэтому попробуйте с этой позиции поговорить со своим мужем. Не зазнался ли он? Можем вот там треуголку Наполеона как-то подвинуть. А, ну, а если он не слышит, Яна, надо тогда понять, а чего это вы такого мужа-то выбрали? А, может быть вы, ну сейчас маленько с мужа отстанем, да, может быть вы себя ведете как ребенок, ему приходится тогда выполнять Роль вашего родителя, да, в виде отца, ну тогда правда вы право голоса, не, ну, такого большого не имеете, потому что в таком случае вы себя как женщину обесцениваете, да, вдохновление, и выполняете роль, ну той, ну ребенка, ну псевдо ребенка, конечно, о котором нужно заботиться, о котором нужно так вот, ну ходить и лелеять, ну, тогда он выполняет роль отца, и, конечно же, он тогда говорит, ну, слушай, я тебя кормлю, пою, одеваю, на крышу на дому обеспечиваю, ты ничего не делаешь. А, и, ну, как бы, ведешь себя, ну, грубо говоря, инфантильно". ну, тогда ты права голоса не имеешь. Тогда вы играете в жертву. Ну, если вы начнете, перестанете вести себя как жертва, да, тогда, возможно, что ваши отношения с мужем изменятся. Но для этого надо выстраивать свои границы. Посмотрите, у нас есть... Программа, где я говорил о личных границах, я думаю, что вы их не удерживаете. И очень важно посмотреть, а как вы реально предъявляетесь своему мужу, что вы реально делаете? Обозначаете ли вы, что вы ему дарите ласку? Да? Обозначаете ли вы, что вы там ну, по дому какие-то вещи ну, делаете, ну, создаете ему нежность и уют? И, и ценит ли он это? Если не ценит, ну скажите. Спасибо, что был в моей жизни, но я хочу взаимных отношений, а не быть твоей служанкой, ну или там домашним животным, говорящим на, на человеческом языке. Отнеситесь к себе по достоинству, перестаньте обесценивать то, что вы даете мужчину. Если вы сами этого не цените, как мужчина может это, ну, как бы, ценить, ну, невозможно любить того, кто сам себя не любит, невозможно ценить того, кто сам себя не ценит. Как я это сделаю, если вы не предъявляетесь? Поэтому попробуйте предъявиться своему мужчине. Если он ну, не готов к вашим предъявлениям, расставайтесь, что я могу сказать. Ищите достойного у вас мужчину. Ну что ж, а теперь минутка реклама, полезная для вашего осознания. Приветствую всех тех, кто успел все-таки к своим телевизорам и к нам присоединился. Программа про это. Сегодня мы говорим о обесценивании. И обсуждаем, как важно предъявляться самому в окружении. Если вы сами не предъявляетесь, то вас никто ценить не будет. Значит, Начите, прежде всего, сами ценить себя. Ну, у нас есть вопрос от Ирины. Муж, Ирина спрашивает, муж часто сравнивает сына. А нет, вот уже мы говорили. А нет. Муж часто сравнивает сына с другим ребенком из школы. Вот Саша молодец, первые места занимает, с него-то человек и выйдет, а ты неудачник, что посоветуете? Ха, Ирина, ну уже я на подобный вопрос отвечал. Попробуйте отнестись к мужу так же, как муж относится к вашему ребенку, что с ним будет? Попробуйте его сравнить с другими мужчинами, я думаю, что он очень сильно разозлится. Но дело не, не в том, чтобы его разозлить, да, а чтобы показать, какие переживания происходят с ребенком. Потому что просто ну, нельзя это рассказать, это можно только почувствовать. Вы, никто из вас не может почувствовать как я себя щипаю, да, и так же, как я не могу почувствовать как вы себя щипаете. Чувства всегда индивидуальные и персональные. Ну, может создать псевдоситуацию, в которой человек испытывает похожие. Ощущения и переживания те, которые испытывают другие люди. Называется перенос. А, и вот я думаю, что если вы создадите у мужа такие же ощущения, а, ну грубо говоря, что он такой а, недомущина, то возможно, что он пересмотрит свое отношение к сыну. Ну еще раз попробую... А, а, Обозначить, что нужно донести до, мужчин, до вашего мужчины, что сравнивать можно ребенка с самим собой. А еще лучше, когда вы его сравниваете, как улучшилось, стал лучше его поступок, его способ действия и как, какой результат он добился в качестве э, конечного результата. На его, на его качество обратите. А когда вы сравниваете с ребенка с другим ребенком, что то, что он в будущем будет, на что будет опираться. У него внутреннее ощущение, что он может что-то достичь, будет отсутствовать. Потому что все остальные будут говорить, да, ты какой-то такой недологий, недочеловек. И тогда он попадает в социальное рабство, в, оценочных, в рабство оценочных суждений со стороны. Никто не будет его ценить, все будут его реально нагло эксплуатировать. Поэтому если вы все-таки хотите, чтобы ваш ребенок имел какое-то более-менее перспективное будущее в своей жизни, буквально, ну, столкните с мужем, что он тоже не до муж. Вот такой вот ответ. Иначе он, ну, не, не, не ломайте судьбу своего ребенка, не позволяйте сделать это мужу с ним. Жанна спрашивает, отношения на работе натянуты, каждый на своей волне. Работаем по принципу, моя хата с краю. Как поменять отношения в коллективе? Жанна, ну тут может поставить вопрос, может быть, поменять коллектив? Потому что, ну и, во-первых, это не ваша задача, выстраивать отношения в коллективе, это задача вашего руководителя. Ну, в смысле, не ваша, а кто рукует этим коллективом? Это его первая задача выстраивать взаимоотношения, потому что это руководитель при помощи коллектива добивается поставленной перед ней задачи. Если коллектив работает неслаженно, то и задача желает лучшего. Это задача руководителя, не ваша. Ну там корпоративной культуры, организационной структуры. Если, А, Давайте я вам напугаю. Очень хорошо, что вам нужно менять коллектив. Если вы будете продолжать работать в таком коллективе «Моя хата с краю», подумайте, какими навыками вы будете обладать через 3-5 лет. Юристов Сбербанк 10 тысяч уже сократил. На, на подходе у нас бухгалтера, да, потому что их заменяют программой. Дальше психологи-учителя. Ну, потому что нужны наставники и и, тьютеры, и кураторы, а не те, кто на него просит, сносит информацию. То есть те которые работают с навыком, а не с информацией. Ну, окей, а Google решил эту задачу. То есть профессиональная среда очень резко, динамично меняется. Если вы не будете обладать надлежащими навыками и самоощущениями, то ваше будущее бесперспективно. Стоит ли развиваться в том коллективе, который не до коллектив? Возможно, что ну, решения не надо, никаких отношений. Если же такой возможности не существует на ближайшей перспективе, ну это может быть сделать стратегически да, планом, а сейчас, допустим, там, зарплата, место жительства, ну много каких факторов, которые заставляют вас работать здесь, выстройте эмоциональные границы, не позволяйте другим людям разрушать ваше состояние, ваше переживание счастья и перестаньте реагировать на вызовы, которые к вам никаким образом не относятся. Сложно, Сложно, правда, но возможно. Каким образом этого достичь? Задник, ту энергию, которую вы накопили в коллективе, вы же можете не выговаривать, да, им все, что вы думаете. Это может быть опасно как психически, так и физиологически. Ну, могут нанести ущерб здоровью. Приходя домой, попробуйте высказать, ну, поставьте буквально там стул да, перед собой, и попробуйте представить на этом стуле человека, которым вы что-то не договорили в течение дня, и с двух позиций вы выскажите ему, ну это крайне такое, просто сброс информации не развивает вас, ну сброс энергии, грубо говоря. Да? Если вы обидели, то и начните с позиции, ну как бы замолите грехи, скажите как бы нежно, дорогой мой любимый человек, прости меня, что я в твоей жизни поступил вот так. Ну и всяческими способами попробуйте замолить свой грех. Смотрите, как вам живется в этом. Да? А ну, если вас обидели, то начните с восстанавливать справедливости. Сказать, слышь ты, умник. И не стесняясь в выражениях, потому что здесь, ну, здесь не про культурную рамку, не про вашу воспитанность. Ну, если, так сказать, мат идет, ну значит мат, потому что важно сейчас бросить энергию, да, а не быть хорошим. Ну, на самом деле, это вот упражнение растяжки, нужно 10 таких движений сделать, ну положительных, не неположительных так сказать но нежных и 10 жестких, тогда вы будете даже и трансформировать свое поведение. Возможно, что дойдете вы до такого состояния, что вас в эти высказывания даже задевать не будут, вы будете просто их мимо, мимо себя пропустить, вы будете для них абсолютно прозрачны. Ну а стратегически, я еще раз скажу, такой коллектив надо покидать. Ну и что ж, еще, еще один вопрос. Жене постоянно что-то не хватает. А, жене постоянно что-то не хватает. Хотя все необходимое есть. Говорит, что у меня есть еще два выходных, в которые можно работать. Я устал, что делать? Ну да, фактически жена обесценивает все то, что вы делаете для благосостояния семьи. Я думаю, что в ближай... ну, вы уже устали, да, что у вас фактически загонят, как вот загнанная лошадь. Надо прикинуться верблюдом, который, когда устает, никуда не идет. И посмотреть, что будет с женой. Ну, когда вы там на диване а не только два дня будете сидеть, отдыхать, да, а всю неделю посидите, ничего не делайте. Возможно, он начнет ценить то, что она получает. Попробуйте прямо быть более тверды в своих решениях, которые вы предъявляете к этому же к этой, ну, к этой жизни. Еще раз повторяю: если вас не слышит, ваш, ваш спутник по жизни, но, может быть, этот не тот спутник, с которым стоит жить и получать удовольствие от жизни. И, может быть, стоит расстаться тогда с ним. Ну и на этой ноте как раз я расстанусь с вами. Напоминаю, что сегодня мы обсуждали обесценивание, по ним поняли, как важно ценить себя и предъявлять миру окружающим. Ну а всех тех, кто не успел к своим экранам телевизора, могут посмотреть программу на... На сервисе PIRS TV на своих любимых смартфонов. До встречи, дорогие телезрители.